Уважаемые коллеги, мой сегодняшний доклад посвящен одной из самых интересных тем, во всяком случае для меня, это терапии боли в онкологии, но тем новшествам, которые произошли за последние годы. И начиная эту тему, я бы хотела сказать, что мы онкологи в ближайшие годы без работы не останемся. Всемирная организация здравоохранения планирует, что прогнозирует, что а, к пятом году число онкологических пациентов вырастет достаточно сильно и составит 24 миллиона пациентов. Дело в том, что практически все пациенты, которые имеют злокачественное образование, имеют какие-либо а, испытывают какие-либо болевые синдромы. Боли испытывают 55% получающих противоопухолевую терапию. Боли испытывают 66% пациентов с генерализованными формами рака. И около 90% пациентов в терминальной стадии опухолевого процесса. Если пересчитать эти цифры, эти проценты на наше российское население, на наших онкологических пациентов, то число нуждающихся в терапии боли будет составлять более... 360 тысяч. Казалось бы, у нас достаточно много руководств. Начиная с 1986 года Всемирная организация здравоохранения регулярно обновляет руководство по фармакологическому лечению онкологической боли. И последнее обновление было в 2018 году. Кроме того, мы имеем собственные собственные клинические рекомендации, собственный стандарт по терапии хронического болевого синдрома у пациентов, правда, той когорты, которые нуждаются в палеотипной медицинской помощи. Это в том числе и онкологические пациенты. И, наверное, большей частью это онкологические пациенты. Нашим основным инструментом является лестница обезболивания Всемирной организации здравоохранения. И мы ее с удовольствием используем Однако, однако, она не безупречна, и за истекшие годы не возникло много вопросов. Во-первых, во она достаточно давнишняя, 1986 года издания, и она не учитывает достижения современной онкологии и патофизиологии общего процесса. Эта лестница не учитывает достижения современной фармакологии, достаточно много лет. Она не учитывает патофизиологический механизм возникновения боли. И она не учитывает стадийный опухолевого процесса Тех онкологических пациентов, которые испытывают боль на разных стадиях опухолевого процесса, можно условно совершенно разделить на следующие пять групп. Во-первых, это пациенты, которые находятся длительной эмиссии после терапии злокачественного образования. Около 30% этих больных в той или иной степени испытывают болевые синдромы. Это другая группа пациентов, пациенты, получающие радикальное противополевое лечение. А около 55% этой группы испытывают болевые синдромы. Все эти пациенты мечтают перейти к инфекционной ремиссии. Однако, не всем это удается. И многие из них переходят в следующую группу. группу пациентов, получающих палеотивное противопухолевание. Что это означает? Что процесс опухолевый генерализовался, появились отдаленные метастазы, тем не менее пациенты получают противопухолевание. Опять-таки, 55% из них имеют болевые синдромы. На каком-то этапе Эффективность терапии исчерпана. И нам нечего больше предложить этим пациентам, кроме обезболивания и симптоматического лечения. Это группа пациентов, получающих исключительно паллиативное симптоматическое лечение. 75% из них испытывает боль. И боль в терминальной стадии опухолевого процесса испытывает до 90% пациентов в конце этого жизненного в конце опухоли процесса. Поэтому, как мы должны относиться и как мы должны лечить боль у пациентов в терминальной стадии и у пациентов а, тех, которые находятся в длительной ремиссии, одинаково ли? Это большой вопрос. Очень большой контингент больных онкологических испытывают нейропатический болевой синдром. Исследованиями последних лет было показано, что послеоперационная боль возникает у 10-30% пациентов, которые перенесли операции по поводу злокачественного образования. Химия индуцированная периферическая полиневропатия возникает почти у 70% больных, которые получали химиотерапию. А, и даже те, кто получали радиотерапию, ну, например, на область таза, до 15% испытывают в отдаленном периоде нейропатические боли. Вот именно поэтому ВОЗ уже не говорит, что все лечим по лестнице обезболивания. Мы выделяем отдельно ноцептивную боль, и соматическую, и как минимум три вида нейропатической боли которая возникает в результате компрессии нерва, повреждения нейрональных структур, или это симпатически поддерживаемая боль. Таким образом, лестница обезболивания Всемирной организации здравоохранения уже не является для нас абсолютно строгим протоколом. Это обучающий инструмент, от которого мы не собираемся отказываться, но который нам крайне нужен в нашей работе. Однако, Прежде всего, мы смотрим на эти антиологию и патогенез боли. Таким образом, повторюсь, весь контингент онкологических пациентов с хронической болью можно условно разделить на 5 групп. Как же мы будем к ним относиться? Во-первых, пациенты с длительным прогнозом жизни. Вы понимаете, что это пациенты длительной ремиссии, это пациенты, получающие опытовую терапию, и отчасти это пациенты, получающие палеотивное противопоказание. Возможности современной онкологии, таргетная иммунная терапия. Они позволяют значительно отсрочить наступление терминальной стадии болезни у пациентов с генерализованными процессами. И даже при наличии отдаленных метастазов пациенты порой живут годами. Но если у них есть нейропатический болевой синдром, а это практически 40 пациентов, а пациентов с болевыми синдромами, то в первой линии терапии пациентам следует применять таргетные антинейропатические средства, к которым относятся антиконгусанты, антидепрессанты. Это препараты для лечения периферической полинейропатии, такие местные анестетики, как ледокаин в или в виде крема. То есть здесь лестница обезболивания, она не срабатывает. Но это не означает, что этим пациентам не показаны опиоидные анальгетики. Здесь нужно приоритетно использовать не опиоиды, но опиоиды применяются в особых клинических случаях, когда риски превышают, когда польза превышает риск. И выбирать следует препараты с наименьшим наркогенным потенциалом. Но это с, нами, с вами и понятно. При этом зачастую, когда пациенты, когда этим пациентам планируется назначение пиоидов, они начинают в ужасе говорить только не наркотические, не назначайте мне наркотики, я не хочу стать наркоманом. Что же мы можем ответить этим пациентам? Мы можем ответить, что существует стратификация рисков возникновения наркотического влечения пациентов, пациентов к препарату и возможности мониторинга, соблюдения режима пиоидной терапии. Что это означает? Все пациенты можно условно разделить на три большие группы. Пациентов с низким риском привыкания и пристрастия к наркотикам, средним и высокий риск. Что относится к низкому риску? Во-первых, это те пациенты, у которых нет алкогольной лекарственной зависимости. Это те пациенты, у которых нет серьезных психиатрических расстройств. Это пожилые люди, которые не курят, не пьют. И очень важное ⁇ это наличие стабильной социальной поддержки. Если к вам пришла пациентка пожилого возраста с множественными тостазами в кости, и ей показан какой-то из опиоидных анальгетиков, и вы понимаете, что у нее стабильная социальная поддержка, к ней пришли ее родственники поддержать ее на визите, вы можете сказать, что абсолютно нет никакого риска возникновения опиоидной зависимости и метастазы в кости, ее будут значительно, боли при метастазах хотя будут значительно уменьшены на первом этапе опиоидами потом проводят лучевую терапию, и потом вы снимете эти опиориды, и благополучно какое-то время они вообще болеть не будут. У кого высокий риск? У кого высокий риск? Конечно, это пациенты, которые достоверно в прошлом получали или были наркоманами, у которых была алкогольная лекарственная зависимость и у которых имеет место отсутствие сильной мотивации оставаться в стадии ремиссии. Но таких пациентов мы тоже должны лечить. Если пациентов с низким риском, мы должны мониторировать по зарубежным данным, по крайней мере, раз в год, я думаю, что мы мониторируем значительно чаще, то пациентов с высоким риском мы должны мониторировать раз в месяц или чуть реже и подсчитывать, сколько таблеток, каких они приобретают и сколько они за какой период тратят. А что же мы должны делать, если возникает абирантная поведение? Что это такое? Пациент немотивированно приходит вне плана и говорит, доктор, у меня табака съела рецепт, выпишите, пожалуйста, новый. Или я потерял рецепт. Или что-то произошло, и я не смог, эту таблетки выпали куда-то. Я их получил, но вот у меня их нет. Внеплановая выписка препарата несколько раз подряд, даже уже второй раз, должны вас насторожить. И а, мы должны уже а, пересматривать, пересматривать стратегию лечения и пересматривать применение неопиоидных препаратов у пациентов с низким риском, а при высоком риске. А, естественно, мы будем пересматривать переход стратегии лечения на неопиоидные либо ограничивать повторное назначение препарата, частое назначение небольших год и запрет на использование более чем одного опиоидного препарата. Имеется в виду, что запрет на использование одновременно и пролонгов, и препаратов быстрого освобождения. И нужно внимательно считать таблетки. Таким образом, правила назначения опиоидов для пациентов с длительным прогнозом жизни. Во-первых, Неопиоидная терапия – приоритет. Если же мы понимаем, что нужны опиоиды, то мы их назначаем, когда преимущества превышают риски их применения. Назначаем сначала препараты с наименьшим наркогенным потенциалом. Это тормодол парацетамол, прост тормодол в чистом виде или препарат апитадол. Перед началом применения обсуждаем с пациентом и зачастую с их родственниками Обсуждаем цели лечения. Обсуждаем, что нельзя дополнительно применять еще и бензодиазетины, потому что ночью может быть остановка дыхательного центра. А мониторируем эффективность, мониторируем побочные эффекты и мониторируем целесообразность длительной терапии каждый месяц или если нужно, то чаще. Ну и при отмене опиоидов мы следуем ступенчато снижаем препараты в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Мы понимаем, что препараты опиоидного ряда имеют определенные риски. Это медицинская безопасность, с одной стороны, то есть обычные, эффекты, которые могут возникать без применения этих лекарств. И это безопасность социальная, это безопасность для пациентов и общества. Поэтому выбираем для начала для пациентов длительным прогнозом жизни препараты с наименьшим наркогенным потенциалом, которые относятся и трамадол, и топипедол. Мы понимаем, что трамадол сам по себе его связывание с опиоидными рецепторами 6 тысяч раз меньше, чем у морфина, а более сильный препарат это пипедол является в 50 раз слабее, связывается с морфином, с рецепторами морфина. Но это не означает, что этот препарат ну, не является периодом. Он достаточно сильный препарат, он в 4 раза сильнее, чем тромодол по его обезболивающему действию. И важным преимуществом является то, что в случае трамадола молекула является активным веществом. Препарат был исследован в качестве обезболивающего при злокачественных новообразованиях и было выяснено, что суточная доза 300 миллиграмм топипедола примерно равна 120 мг миллиграммам парарацидного Вот такой эквивалент. При этом в безопасности топипедол показывает значительно лучший, при именно злокачественных новообразованиях меньше запоров, тошноты. И рвоты. Большие популяционные исследования, так называемые бигдейта, анализ 9 исследований 2 третьей фазы более чем у 7 тысяч пациентов показали, что тапитадол достаточно хорошо переносится при длительном приеме. Зачастую этот прием составлял более 6 и даже 12 месяцев. И относительно оксикадона, который был препаратом сравнение в этих исследованиях относительно оксикодона, тошнота, запоры, рвота также были выражены значительно меньше. При этом мы не должны расслабляться, говорить о том, что петодол, вот такой лихой препарат, у него нет. существует потенциальное злоупотребление этим препаратом. И поэтому все пациенты, которые лечатся этим препаратом, должны подвергаться тщательному контролю. Однако, Согласно проведенным исследованиям, тапитадол все-таки имеет более низкие употребления, чем другие опиоидные лекарства. У нас он зарегистрирован с 2014 года, и этот препарат применяется в таблетках по 50 мг. В продленном действии 100 и 150 тоже таблетки пролонгированного действия. И с этого года появился препарат, а полексия таблетки 50 мг для терапии острой боли, средней высокой интенсивности. В ближайшее время появятся и другие формы 75 и 100 мг. Естественно, отличаются эти две формы тем, что таблетки быстрого освобождения начинают работать не через 5-6 часов, а уже скорость начала действия через 30 минут. Как же мы отменяем апиоидные препараты? Мирная организация здравоохранения считает и приписывает нам ступенчатую отмену апиоидных препаратов в случае необходимости. Считается, что если препарат был назначен менее двух недель, то развитие физической зависимости крайне маловероятно. То есть отменять можем достаточно быстро и, как правило, без последствий. Если же применение препарата на протяжении от двух до четырех недель, то вероятность развития физической зависимости, она неизвестна, но вполне себе как бы она теоретически возможна. Поэтому доду снижают медленно, на 50% в неделю или 10% в неделю по ситуациям. Если же длительно используем препарат более месяца, то совершенно точно, что существует риск зависимости и дозу надо снижать 10% каждую неделю. Если же это не помогает, и появляются симптомы отмены, синдром отмены препарата, к которым относятся тревожность, бессонница, боли в животе, рвота, диары, обильное платоотделение, ремар, тахикардия, кожа, значит дозу препарата следует поднять до предыдущего уровня и продолжать снижение на 10% каждые две недели. Не в одну, а каждые две недели. А если же препарат применяется достаточно долго, несколько месяцев или год, то существует вероятность развития физической зависимости. И если вы не справляете, эта схема вам не подходит, то следует обратиться за консультацией. Наркологу. Конечно, одним из самых важных моментов терапии онкологической боли являются такие немедикаментозные методы терапии, которые влияют на причину возникновения Сейчас уже вряд ли кому-то придет в голову назначать большие дозы опиоидных анальгетиков при статическом поражении костей без консультации радиотерапевта поскольку радиотерапия – один из самых эффективных методов контроля боли при метастатическом поражении костей, так же как и ортопедические хирургические вмешательства, так же как и стентирование желчных протоков, мочеточников и других полных органов, когда это необходимо, когда они являются причиной возникновения боли. Интересными новыми методами по ВМП оказываем нашим пациентам являются внутриартериальная химиомболизация опухоли, внутриплевральная фотодинамическая терапия, внутриполосная химиотерапия при травматозе буршины. Пациентам при этом дают возможность прожить в хорошем качестве жизни год, полтора, два, иногда более Блокады чревного сплетения при раке поджелудочной железы на 80% 80 случаев – это высокоэффективный способ терапии болевого синдрома при таком тяжелом злокачественном новообразовании. Это нейрохирургические блокады, это установка морфиновых фон, это методы электронейростимуляции. Я всегда пациентам говорю, что вы должны двигаться, Получая пиоидный энергетик, вы не должны просто тупо лежать в кровати. Активность и подвижность положительно воздействуют на способность организма самостоятельно подавлять боль. Это важнейший принцип. Так же, как и использование техник расслабления, так же, как и возможности психологического воздействия на боль, поскольку а использование собственных ресурсов для преодоления боли является очень важным и очень эффективным способом. Что же мы делаем, когда все-таки пациенты с генерализованными процессами или получают специализированную онкологическую помощь или возможности ее исчерпаны у пациентов в терминальной стадии заболевания. Все эти моменты описаны в клинических рекомендациях, которые находятся в рекубрикаторе Минздрава. И эти пациенты нуждаются в паллиативной медицинской помощи в полном объеме. Здесь важнейшим методом является, конечно, лекарственная терапия. Она проводится в соответствии с основными принципами мирной организации здравоохранения, и главным этим принципом является Неинвазивность. А если уж нам необходимо давать пациентам инвазивным какие-то внутри введения и невозможно, например, нет порта, невозможно внутривенно вводить препараты, то мы назначаем ни в коем случае не внутримышечно, мы назначаем эти препараты подкожно. Обезболивающие препараты вводим регулярно по часам, не дожидаясь пика развития сильной боли начиная от высоких до слабых препаратов, переходя к низким дозам сильнодействующих препаратов, используя все возможные симптоматические и адювантные средства. Если еще недавно мы говорили о том, что опиоидных анальгетиков для лечения как умеренной и сильной боли у нас всего было 3 или 4 Буквально несколько препаратов и то, и те достать было невозможно. То сейчас их реестр пополнился. Сейчас мы имеем как минимум 11 препаратов. Посмотрите, это тромодол, капсулу, таблетку, растворе для преимущественного введения. Это тромодол с парацетамолом, таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Этот тапитадол. Это таблетки пролонгированного действия, это таблетки, покрытые пленочной оболочкой быстрого освобождения. Это наш известный, замечательный препарат – просидол в виде таблеток. Это морфин, четыре лекарственных форма морфина. Это таблетки продленного действия, капсулы покрытые пленочной оболочкой таблетки, а также раствор для приема внутрь, то есть ампулы для приема внутрь. Это препарат оксикодон налоксон, в продленной форме и трансдермальная терапевтическая система синтонила, а также подъязычные таблетки буплинарфин Вы видите, что большинство из перечня всех препаратов, которые я сегодня вам представила, все эти препараты в большинстве своем производятся в отечественной промышленности, хотя мы импортируем такие лекарства, как таргин, полексия, топитадол, МСТ-континус, морфина сульфат и морфин пролом капсулы. Хотя его аналог, в принципе, у нас существует, морфин продленного действия в таблетках по 30-60 и 100 мг. Надо сказать, что Всемирная организация здравоохранения опубликовала, свои, опубликовала некий вывод, которым а, некую рекомендацию, которую мы должны придерживаться и понимать, что она продиктована а, таким обстоятельством, что именно пароральный морфин быстрого освобождения должен быть достаточен и доступен тем пациентам, кто в этом нуждается. Морфин с жестрадленным освобождением должен быть доступен по мере возможности, как дополнение, но не вместо парорального морфина с быстрым освобождением. Для чего это сказано? Для того, чтобы в любой стране мира, там, где нет возможности приобрести высокотехнологичные формы пролонгированных опиоидных лекарств, всегда был должен быть доступен пароральный морфин быстрого высвобождения. Высокая активность парорального морфина быстрого высвобождения при онкологической боли была подтверждена большим Обзором, который был опубликован в охрановском перечне в апреле 2016 года, основным результатом этого обзора было то, что не было найдено каких-либо достоверных различий между пациентами, получавшими морфин продленный и морфин длительного продленного освобождения и морфином быстрого освобождения и побочные эффекты препаратов, были типичными для пиоидов и предсказуемые. И только 6% участников, то есть 1 из 20%, прекратили прием марфина из-за сильно выраженных побочных эффектов. Поэтому морфин считается в этом смысле самым недорогим и базовым препаратом именно при быстром освобождении. А мы сейчас имеем достаточно большое количество. А морфина в лекарственных формах быстрого освобождения в нашей стране. Это ампулы, вы видите их на слайде наверху. Это морфин Пролон, морфин в капсулах и морфин в таблетках. Хочу привести один клинический случай. Это случай буквально связанные с нашим пациентом, который являлся когда-то прошлым сотрудником нашего института, и может быть поэтому на меня оказывалось достаточно сильное давление, когда а, пациенту с фибросаркомой нижней доли правого легкого после операции возникли тяжелейшие боли, поскольку через некоторое время возник и рецидив, и подозревалось и подтверждено было метастатическое повреждение костей, подозревался костный туберкулез, у пациента были тяжелейшие боли. Он не спал ночью. Мы пытались ему подбирать обезболивание. И если в 2018 году, первый год после операции, было все достаточно успешно и схема Трамадол и Пегабалина работала, то после развития местного рецидива боль настолько усилилась, что уже не помогали никакие другие лекарства. И многие... Его лечащие доктора, кто занимался непосредственно его терапией, просили не назначать морфин, что это препарат для пациентов, которые умирают. На самом деле мы пытались ему подбирать различные схемы, включая этапитадол. Почему-то он плохо его переносил даже с малых доз, хотя трамал переносил неплохо и плохо переносил Торгин и малые, и большие дозы. И только когда я ему назначила мартин 30 мг два раза, он сказал мне, ну наконец-то ты мне назначила хорошее лечение. Сколько ж можно было меня надо мной экспериментировать? Что ж раньше-то не назначили? Наконец я получил препарат, полноценно выспался, проснулся с ясной головой и не испытываю боли. Вы знаете, он получал морфин более полугода. На каком-то этапе доза его достигла 180 мг в сутки. Где-то как-то даже получился небольшой эпизод, может быть, передозировки. И мы доставили пациента к нам в клинику, провели ему додекционную терапию. Дозу препарата еще раз снизили до 120 мг, добавили пригабалин. И в принципе он занимался на даче своими делами, у него был этот мини-самокат, велосипед на электрическом приводе, он ездил по участку, чувствовал себя удовлетворительно, занимался внуками. И до последних буквально 10 дней до его кончины он был активным и морфин не позволял ему лежать в постели. И а, думать о вечном. Он постоянно был с нами, постоянно был на связи, постоянно а, занимался своими внуками. И это дорого стоит. Я считаю, что вовремя назначенное правильное лечение для наших пациентов – это очень значимая часть нашей паллиативной помощи. Поэтому призываю вас помнить про оральный марфин, в том числе быстрого освобождения о котором говорит Всемирная организация здравоохранения. В перспективе Московский эндокринный завод порадует нас в 2022 году новыми лекарствами. Это пластырь трансдермальный, оксикодон, таблетки быстрого освобождения и гидроморфон, достаточно интересный, сильный препарат для пациентов, кто плохо переносит, например, морфин. Но имея базовые лекарства, мы можем думать о тех, которые нам предлагает наша промышленность, поскольку четыре формы морфина, как минимум, мы имеем из них две быстрого освобождения. Если кто-то какие-то таблицы хочет более внимательно посмотреть или не запомнил, вы можете посмотреть текст этой основные материалы по этой лекции, основные положения выложены в российском журнале "Боль". Нашей статье Персонифицированная терапия как новая стратегия лечения хронической боли в онкологии. И в заключение своего доклада традиционно призываю помнить о наших пациентах, помнить о том, что им немного осталось. Пишите делать добро. Пишите делать добро для тех, кого мы можем не увидеть через некоторое время. Большое спасибо за ваше внимание! Я готова ответить на ваши вопросы в онлайн-режиме. Спасибо.